Эй, бро, я долго не был на своем канале. Не буду задерживать. Запасайся едой. Приятного аппетита! Полетели! Так, друг, хочу сказать, что я играю на Arizona RP Юман. IP в описании. И при регистрации води мой вниз и вот ты видишь на своем экране. Сегодня я хочу рассказать про топовый сервак в сам в 2019 году. Я играю на Arizona RP. До этого я играл на многих проектах и все-таки перешел на Arizona. Почему? Так да все просто. Первое. Адекватные админы. Второе. Можно попилить много интересного контента. Третье. Как плюс для меня, мне много аудитории на ютуб. 4. Ну, есть частные обновления. И да, эти обновления нормальные. Так вот, не забывай, что я играю на этом проекте. Айпи в описании. Промокод и ник тоже. Регайся и со мной на Аризона арпа Юма. Ведь это самый топовый проект во вселенной за последнюю тысячу лет. Удачи, уассап. Мы добились 100 подписчиков. Сегодняшняя наша цель 500 подписчиков. Ставь лайки пиши коммент. Удачи, до встречи, ниггер.